Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. Добро пожаловать на обзор FPS Kappa раунд 1. Будем смотреть топ-20, все смотреть не будем. Вот результаты сразу давайте посмотрим. Тут без сюрпризов, все давно посмотрели, пишу поздно, как получается. Надеюсь, на каждый раунд запишу. ЦПМ отправили 51 темку в 3 28 Смотреть будем топ 20 Я думаю Все смотреть не будем В общем-то Давайте так сказать Пройдем на карту Упс. Пройдем на карту Значит, что мы сразу видим? Нам дают одну ракету. У нас есть 4 фрага в нижнем правом углу. И мы сразу видим разницу текстуры пола. Это, скорее всего, слик. Да? Ну, да. Как бы, да. Мапер IDM. Очень, очень люблю idm И, значит, когда мы здесь проходим, нам пишет нужен как бы... Нужно на, на один фраг больше И мы такие, типа, ну, наверное, это финиш Ну, может быть Проходим дальше Нам дают гранату Нам дают плазму и дают suit. И у нас один фраг То есть батлсьют дает один фраг Мы можем попробовать вернуться назад Нас не убьет Вот мы вернулись назад и этот триггер не финиш, а... Хотя странно подумать, что это финиш на самом деле. Ну да ладно. А, нам дают только две ракеты, по-моему, да? да? Да, две ракеты. И с этими двумя ракетами, значит, что делать? Какие роуты есть? Нет, давайте сначала не по роутам, сначала карту посмотрим. Короче, здесь плазмим-плазмим, э, забираемся наверх. Uh, видим тут Лупчики для дурачков Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем Падаем сюда вниз и здесь у нас Триггер с ракетой Обувь нет, хотя есть плазма Да? Нет uh, Там нам дают еще ракет Мы падаем в итоге вниз Либо мы не падаем вниз Либо мы сдел Делаем здесь, так сказать ПГБшечку И туда С Залезаем вот так Ну или не вот так, вот побыстрее Но тем не менее, да? Вот, значит э, Залезли Попадаем сюда Здесь у нас такая клеточка прикольная Идем сюда Здесь у нас опять дают ракету У нас уже 5 из 4 фрагов И там у нас финиш Финишная прямая В общем-то До финиша мы скакать не будем Сразу давайте про роуты один из вариантов, это значит вернуться, взять батл вернуться Сделать там 2 X, вылететь сюда Как-то здесь прыг-скок, прыг-скок и на финиш Второй вариант, мы со старта сразу залетаем просто наверх Нам ничего не надо У нас 69 хп У нас нету ракет, но у нас зато есть плазма И делаем ПГБшечки и здесь у нас с плазмой, так как у нас нету ракеты Несколько вариантов Мы либо забираемся сюда, отсюда уже дальше скачем Либо, если быть повнимательнее, здесь есть рампа Либо вот даже от, от этих, по-моему От труп можно тоже отскочить То есть делаем даблджамп на высокой скорости после ПГБшечки Сохраняем, естественно, пытаемся сохранить скорость после ракеты Залетаем наверх и вот эта клетка нам, в принципе, не нужна. Мы делаем здесь деблджамп и сюда благополучно заползаем. Ну, это что касается CPM. В ЭКУ-3, естественно, мы не разбираем. В eq 3 не играл, демки не смотрел и все такое. Значит, здесь у нас появляется несколько вариантов. То, что... Ну, сразу скажу, я особо прям не играю, и в командном там обсуждении по роутам не шибко участвовал, по крайней мере, в этом раунде, потому что Ну как-то и времени нет, и да и карта такая, ну, без роутов тут зашел, два часа поиграл, и все понятно стало. Без, так сказать, это, без сопливых. В общем-то. А, дает нам еще это, кстати, 4 фрага Поэтому это говорит нам о том Также, что если мы вдруг изучаем карту, да Если нам там дают на батлсюте один фраг И здесь 4, а нам надо 4 Значит мы можем игнорировать этот battle suit. Тем более, что батлсют дают где-то вот тут, по-моему Или даже вот тут Я не уверен вот. Поэтому нам это как бы не принципиально Значит, делаем даблджамп и несколько вариантов. Либо мы делаем... Либо, если у нас мало скорости, мы делаем здесь даблджамп. И, собственно, берем ракету, там делаем граунд буст, бла-бла-бла, и летим на финиш. Либо... Ну, из таких, из глобальных, да? Либо, если у нас много скорости, а здесь такая еще выемка замечательная. Мы делаем даблджамп, сразу прилетаем сюда. Здесь делаем... ПГБ И вот тут уже надо будет поковыряться Потому что Можно пролететь там внутри Что попа боль Скорее всего Можно попробовать отстрелиться ракетой так Что более чем э -э Как бы Поприятнее так скажем Тем более если сделать Граунд буст с э Плазмоджампом То вот эту ракету можно сделать побольше скорости, типа ну надо будет меньше высоты, поэтому ракета будет поэффективнее. А... М -м -м -м. Секунду. прощения В общем Какие еще варианты есть У нас есть гранаты Которые дают Когда мы пролетаем э, там снизу И значит э, э, ЗАС замечательно Ну или КСАС кому как приятнее Предлагал значит идею Что мы делаем даблджам Мы здесь летим Кидаем гранату Примерно вот где-то в этой области Кидаем типа вверх Кликаем И на скорости мы, когда пролетаем Мы как раз эту гранату ловим Я показывать эту демку не буду Потому что она лежит в папке с другими демками А там, а там лежат демки Ко второму раунду Поэтому спойлеры, поэтому я показывать не буду Ну, сути, я думаю, ясна То есть, Ну, вариации тут можно прямо... Типа глобально роута 2. Один из них помедленнее, другой из них побыстрее Побыстрее тот, который ты сразу сюда залетаешь И с грандбусом потом здесь ебешься Но э, Вариаций Как бы таких маленьких отклонений Небольших В том, как это сделать Конечно же, больше, чем два И придумать здесь можно, можно Много всего В том числе там и добавить Допустим еще один грандбуст где-то И там, не знаю, ну Вариантов много, в общем. Ну, ладно, не скажу много, но сколько-то вариантов имеется. IDM молодец, карта хорошая, сразу скажу. Мне, по... Мне сразу карта понравилась, выглядит интересно, играется приятно. Косячков вроде как никаких не замечено. Поэтому, ну, IDM, у IDM, если кто не знает, IDM, у IDM очень классные карты. Если кто-то ищет, что поиграть там с пушками... Просто пишите в поиске IDM на сайте ws.q3df.org Пишите IDM И играйте все карты подряд У него почти все, по-моему, карты очень классные, очень динамичные Ну и, э, в общем-то, здесь пролетает Ну, тут единственная вот эта вот дырочка, да, она Ну, она зачем? Как-то вот я не знаю Ну, отпустим было просто, ну, это, скорее всего, типа, э -э -э -э -э моя проблема, как бы, да. Но, не знаю, по-моему, это дырочка лишняя. Ее можно чем-то другим занять было. Что-то поинтереснее. Может, времени там уже не хватило. Может, просто не придумалось ничего. Всякое бывает. В общем-то, вот такая вот карта. Не знаю, что про нее сказать. Больше будет сказать про вторую карту. Про второй раунд, поэтому... Так сказать это, это это самое так сказать так смотрим топ 20 с комполомуса мы начинаем. Комполомус четко топ 20 привет комполомус 25 и 8 начинаем как обычно с ваку 3 а выку 3 вообще начинает вот там без слика ясно то есть у вуку 3 здесь обделили, так сказать по роутам потому что мне кажется дай ты вакутришникам на одну карту бой а да кстати я, я пытался такое тоже сделать в ЦП, типа на скорости кинуть наперед гранату, там. Хорошие ракеты, но надо бы смотреть, конечно, остались у тебя ракеты или нет, чтобы стрелять, потому что иначе ты теряешь скорости, которую мог бы просто пострейфить. В общем-то, с этой гранатой, типа, тоже можно было, но я пытался с гранатой и плазмоджампом без ракеты, так как мы без ракет залезаем наверх. И у меня не очень получилось Я не, не шибко долго пытался Но получилось не очень Но, видимо, если у тебя есть ракеты, а вк 3 они у тебя есть Этот роут вполне себе играбельный э, Вот, ну, дальше Радиокала Зачем было обделять э, вк 3 так? Это, конечно, вопрос Потому что... А, интересно, да, падаешь в телепорт Гранату с ракеткой сразу наверх не факт, что это прям быстрее, чем то, что делал Комполомус, хотя, может, и быстрее. Ракеты неплохие, все хорошо, пострейфил, обогнал Комполомуса. Красавчик! Микендо, давно-давно-давно его не было видно, хотя, может, и было, я особо не смотрел, но игрок очень старый, очень уважаемый. Да, тоже с телепортом, тоже с гранатой наперед. Ну, гранату вот в этом случае надо, конечно, запоминать, э -э, как она, где летит, сколько летит и так далее. Потому что все вот эти гранаты наперед, это, конечно, быстрее, чем просто встать и кинуть. Но нужно понимать, что пока вы, если, допустим, вы кинули слишком поздно, и пока вы ждете, что она взорвется, это тоже все время тикает ваше. И в этом случае вам желательно. Как бы... А это еще тем более на старте находится. То есть тут вообще порог грайнда, он очень высокий получается. Если вы, например, ждете слишком долго, это уже ресет. Просто, ну, не надо ждать. Понятно, что, возможно, для Микен... Микенда ему, типа, пофигу, да? Он может так отправил чисто по... поугарать, так сказать, поучаствовать. Но в целом, для тех, кто хочет серьезно, так сказать, играть... Это все время, это все нужно контролировать. Если вы слишком долго стояли, ждали ракету наперед, там гранату наперед, хоть что наперед, это сразу должен быть ресет. Так, целиот из USA 24.0. Так, у меня кошка пришла на стол. Тоже падает в телепорт. Очень ранняя граната. Ну ладно, не очень ранняя. Ну, можно вот можно раньше, типа. Не знаю. Может в Кутришнике меня, конечно, те, кто прям поиграл, грандил, поправят. Но мне кажется, что там намного раньше можно кинуть. Хорошо, использовал бы стены, было бы еще лучше, но что есть, то есть, так кстати. Э -э Пиу. Хорошие ракеты. Хорошая граната. О, интересная граната, кстати. Да, так, так должен быть быстрее. и 2 х да, да, да. Вот это уже начинается интересно, да. Да, сразу задом. Здесь от стеночки. Под себяшечка, от стеночки, под себяшечка. От стеночки. Нет ракет. Ха-ха. обманул. А ты меня послушал. Так. Э, Хорошая. Это уже радует. Это уже радует. Хейз 23.1. В принципе, да, граната такая... Ой, очень долго, очень долго. Прямо очень долго. Ну, ракетами, по идее, надо, наверное, нон-стопом как-то вылетать. Ну, можно было без подсебяшки. Там почти подсебяшка была уже почти когда ты был у стены. Я думаю, было бы больше толку, если бы ты просто в стену пострелял. Ну да ладно, возможно не ожидал такого спейсинга там или еще чего-то Всяко бывает Так, там лойт наш, наш, так сказать, коллега По цеху, 22.9 Не уверен, не уверен по поводу роута вк Ничего не скажу, но граната э, Граната, которую делал пил Она выглядит очень хорошо Тем более ты ее пускаешь сразу да, это тоже интересный вариант, как ракеты разыграть. Ну, как-то, не знаю. Ну, тут тоннель надо было отдельно грандить. Например, ты... Это я сейчас с Диманом разговариваю, если что. Если ты, Диман, вдруг смотришь, ракеты надо было... Ну, ты сам, наверное, понимаешь, тебе просто было лень, там, и так далее. Но расскажу для всех, так сказать, слух, и для тебя в том числе. Если ты... То есть, в целом, часть с 2x там и залетанием на триггер, она не, не самая сложная, поэтому... Ну, вообще, карта не, не в целом, если это VQ3, я так думаю... Пока, хотя я не, я не видел еще топ, но вот этот роут, он не сложный. Если ты, значит, засейвишь себя, тем более в q 3 там даже ничего делать не надо, ты туда просто спектатор прилетел, сохранился, и зашел в игру и поставил себя где надо... Вот ты ставишь себя на триггере, где 4 фрага тебе дают, и ракеты, и тренишь туннель. Либо пробуешь разные ракеты, либо еще что-то. Потому, потому что вот это вот прохождение, оно выглядело, как будто ты вообще там времени не проводил. Ну, типа проводил, когда играл карту, но специально не тренил. А такие моменты как раз-таки надо тренить, потому что вот эти ä, прямые... Особенно VQ-3, это я про VQ-3 говорю конкретно. ЦП мы не трогаем. Такие, такие тоннели с ракетой, там, ну, очень важно получить много скорости. Во-первых, это прямая, во-вторых, у тебя есть ракеты. И это большой тайм-сейв. То есть, если я сделаю, например, лучше ракеты, но весь ран будет остальной такой же, у меня будет там на полсекунды быстрее, да, ну, грубо говоря. Поэтому нужно это все учитывать, если вы играете на, на место какое-то, а не... Не просто так. Так, анселмо. Ансельмо. Без гранаты наперед. Не знаю, граната наперед, мне кажется, вот ранняя граната наперед. Она прямо шикарная. Да, вот нон-стопом пролетаешь. Ну, Но спорно, вот туда залетать это спорно. Мне не очень нравится. Ракеты плюс-минус. Какая-то маленькая скорость на входе в туннель получается. Enter двадцать Ничего себе, там всех всех обогнали, получается. Всех наших. Ну ничего. Ну там многие. О. О. Так быстрее получается. Я думаю Enter Enter точно потестил. Я думаю Enter. Я вот не знаю. Выглядит медленно. Как-то тут гранату ждешь, там гранату. Ну не ждешь, конечно, но. 22 1 да, где-то с роутом, в общем-то. Хотя вон у, у кзас... КЗАСа. Зас его, правильно, ЗАС называть по-английски, если что. А то все КСАС, кса... но я сам привык к САС. я пизжу? Так, ну, в общем. Вроде у Ксаса роут есть, а Энтер не поиграл. Но я скажу так, ну, от, от трайхардеров, так сказать, от TH особо прытья не ждите, потому что, ну, кроме Ксаса, потому что мы все заняты, я клички дал, что давайте поучаствуем все вместе. Но получается так, что у меня времени нет, у ребят времени нет, там, у Энтера дела какие-то, у тех дела, у этих дела, поэтому такое, 21.9 эффект. Антон Петрович, доброе, доброго времени суток вам. Так, граната наперед. Нет, да. О, да! Ля, Ляша творить Спасибо. Вот это, кстати, вот такие ракеты мне больше нравятся. Типа без каких-то пауз. Хорошая, хорошая. Молодец. Зеп, блин, 21.0. Зепплин тоже, кстати, старичок С какого-то там и Ивин Или что-то Очень хороший старт Очень хорошие ракеты Тоже скорость всю свою срезал Потому что иначе перелетишь Прямо задницей он скачет Еще одна ракета осталась Ну вот он кинул бы эту ракету На, на полтинничек бы больше сделал Ми... Вот вроде не серьезно Полтинничек а с другой стороны, а был бы sap 21 а это уже что-то значит. Так, про поп тоже что-то расслабился. Хотя это ВК-3... Хотя он в uk 3 хорошо играл. Да, хорошо. Много скорости. Правда, граната типа поздняя, но... Не знаю. Спорно, то, что граната поздняя. Хорошая, хорошая. Молодец, проки. Проки-попыч. 28. Брич-брич тоже старичок у нас. Все старички играют. И вот так вот. Очень хорошо залетел. Да, да, неплохо Но надо быстрее <laughs> Кет 27 uh. Что-то Кет вроде не писал Даже ничего Так, Кет у нас Энтеровский использовал Либо Энтер использовал Кетовский роут Хорошие четкие ракеты Тысяча на входе 1900, так сказать, на выходе Да, очень хорошо Опа, кет, опа Ой, кет Так, не было. 20-0 Иминт Вот тебе и 1000 скорости Которую сделал прокипоп Но прокипоп выглядит, конечно, быстро О, интересно И тут ты типа летишь с косарем, да, например, если ты себя поувереннее с ракетами чувствуешь, что ты летишь с косарем в тоннель, но ну, кинь ты наперед ракету в стену, там ты, тебе там не надо получить пол, полный фарш с этой ракеты, но это уже будет быстрее, потому что ты получаешь большую скорость намного раньше, чем получил бы ее без этой ракеты. Да и вообще там типа 2x в стену можно сделать, у тебя аж там на 100 всего больше, и как раз типа траектория движения, вот это все ты как раз 2x делаешь. Ну короче, не знаю, это, это мне кажется вот Дельта как раз сделал. Так, Зондер. Это путь людей с, малень... с очень маленькой сенсой, я так подозреваю, потому что проще задом, чтобы не разворачиваться, так сказать. Ну, ракеты очень слабенькие. Тут надо... Тут надо прям сиять, кумекать, как у 3 ракеты кинуть. Потому что все это очень слабо выглядит. Пойзон 19.7. Пойзон тоже старичок. Поигрывает. Молодец. Все еще в топе, кстати. Ну, в Ку-3... Не то, что я не хочу принизить поезда, но в окутре, конечно, очень мало конкуренции. О, -о, -о, -о, о Вот это да. вот это сразу Плюс. И ракеты отличные. Ну, Пойзон всегда все в порядке был, да. Красавчик. Красавчик. Очень классно. Топ-4, кстати, Пойзон. Да, поздравляю. Топ-3 Ксас. Из Чайны, так сказать. 19.6. Какой же Роуд? Роуд, Enter. Только исполненный побыстрее, типа. Я не знаю, ну надо по идее спросить у людей Спросить у людей быстрее ли это или нет Но мне кажется с 2х побыстрее Типа у тебя У тебя меньше остановок глобально И ты меньше, у тебя меньше шансов зафейлить Сейчас посмотрим конечно что там Дельта сделал Я подозреваю что у Ацида то же самое Только побыстрее тебя может быть Оба роута они примерно одинаковые Типа Но вот этот роут мне кажется намного легче Сделать быстрее вот, типа и так, и сяк, это сразу наверх можешь залететь. 2,6. А давайте посмотрим. 2,6 это он... Зал... Очень хорошие ракеты. 2,6 это он залетел в ракете. Прям пересматривать не будем. А, и вот 2,3. То есть это, это когда ты... Это не, не к ракете, это, короче, другой чекпоинт Нет, поэтому чекпоинту тяжело сравнивать Не будем Ладно, 19-1, дельта Смотрим Топ-1 Сразу наверх Вот это да Вот это мужик, так сказать Ну, а да, значит, вот это быстрее Но тут, я думаю Я полагаю, тут разница в том, что Вот в этом, да Я не знаю, странно, что ребята это И нашли под себяшечка И 2000, ну да Получается, вообще чекпоинт скипает. Да, не знаю. Ну, смысла пересматривать тут нет. Значит, что у нас есть? У нас есть импрессив. Молодцы вы кутри, ребята. Но теперь будем обсуждать CP. Импрессив у Сурса. 46 место. Где-то внизу. Обязательно смотрим импрессив. А, -а, а да Стрейфе лучше, а то тайм медленнее будет. <coughs> я понял, почему. All weapons die. Ну да, ну да. Ну это хейтерство какое-то. Я, я бы, конечно, за такое импрессив не дал, но то, что прошел без пушек, это, конечно, ну не плюс уважение уж, но что-то типа... Да, молодец. Так, лад коловой. Тут как раз... Ой, как удобно. Тут как раз 20 демок вмещается. Как удобно, классно. Так, Ланка 14 секунд. С под себяшечкой. Очень хорошо. Очень хорошо. А чё это? Где это он так зафейлил-то? А, ну не зафейлил, а почему зафейлил? Ну нет. Уроки там чуть выход помедленно. Да и ладно. Да, вот идут сразу пошло. Медленные роуты мы не посмотрим. Ну ладно, посмотрим какой-нибудь. Я думаю. Ости. Да, ну, я, блин, все под копирку, да, тут будут, походу. Да, это побыстрее, чем с джампом. Ракеты, парочка там была, не очень чистенькие. В ЦПМ это уже наказуемо, так сказать. В ЦПМ это контролируемое, и наказуемо. Давайте пока мы к монтеру не перешли, давайте какой нибудь вот прям, вот какого-нибудь прям вот нермора посмотрим. Какие роуты, любят? Чисто интересно. То же самое, только медленнее. Примерно вот. Вот это. Примерно моя демка такая. <laughs> Побыстрее, конечно. Ну, ой-ой-ой-ой, Нервар. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну давайте не ⁇ кузляхо уж не будем. Ну, давайте хулигана 25. Убедимся, что там нету медленного роута. То есть, ну, может быть, что-то ребята придумали. Вот, через батл сьют и плазму, да? Граната с плазмой. Ну да. И чё? Ага. Ну. Ну да. Ну ладно. Не будем, так сказать... 13.9. Ну, видите, это CPM типа, один роуд глобально. И это... Ну... Это неприятно, в общем, играть в итоге, потому что тебе приходится лишнего напрягать мозга, чтобы там еще что-нибудь извернуться, надо прям вот изъебнуться, чтобы побыстрее сделать. Не хочется. 13.8. Хейз. Ну, особо без обсуждения, я думаю. Всех плюс-минус одно, там ГБшечки, поворотики, хорошие ракеты, <свят> <свят> тут еще типа э -э тут еще такая тема. Вот сейчас у Хейза я прям вспомнил, когда я играл. Это было в начале той недели, то есть, это было давно. Тут, когда идешь слишком быстро, то вот этот залет сюда, он супер неудобный. И это тебя, по идее, должно натолкнуть на две мысли. Первая карта потещена плохо, что вроде как не особо правда. По крайней мере, не чувствуется. То есть, ну, у тебя возникает вопрос, а что, ебать, потестили тут? Но с другой стороны, когда такой вопрос создается, потещено плохо, когда вы это чувствуете, это вот прям для всех общие знания, так сказать, опытного И игорька. Когда вы такое чувствуете, у вас следующий вопрос сразу должен быть, значит, должен быть другой путь. И вы не можете, типа, да нет, да не может быть, ну, типа, нельзя эту мысль отпускать, просто, что да нет, ну, тут, наверное, вот так надо, просто быстрее, просто, может, вот так рокет получше. Это все отговорки. Самое правильное будет это просто прикинуть, вот у вас, например, стартовая точка, например, вот здесь вот вы точно вот, ничего не поменяете, вот, просто ничего, да, до вот этого джампа. Значит, вы сейвитесь на этом джампе или лучше на бусте вот здесь, чтобы скорость разная всегда была и вы разные вариации посмотрели. Сейвитесь и просто пробуйте, пробуйте, пробуйте разное вообще, летите туда, летите сюда, типа, ну... Вот эту тему развиваете Потому что когда вы достигаете предела скорости В определенный момент То есть вы здесь делаете ну, там Не знаю, не 1200, а у вас 1400 И вы уже просто не успеваете выстрелить даже Это не означает, что карта говно Хотя в некоторых случаях это означает Что карта говно и маппер Все мы знаем кто, да? Но э, в, если, если это речь про обычную карту Давайте так скажем Если это речь не про какой-то ивент Не про какой-то чемпионатик там Варкап и так далее То можно забить, просто забить и не играть Ну, карта говно, все Если это все-таки вот какой-то Компетишн, который мы сейчас играем Значит, возможно, мапперы Старались чуть лучше, чем те, которые Ладно, не, не, не буду бросаться именами В общем, мапперы старались лучше И карты, скорее всего, потещены, И, скорее всего, здесь должен быть другой роуд. Либо... Даже если этого роута нет И он не придуман маппером был Или не придуман тестером и так далее То всегда нужно включать изображ... э, Воображение И искать роуты Это, это просто так сказать э, Лирическое отступление Так, кошаков 13.8 Возможно кто-то об этом знал Кто-то нет Но основная мысль это то, что <coughs> Если вы думаете, что вы На пороге, так сказать предела скорости, что-то перепрыгивается, что-то там где-то рокет не, не встает, еще что-то. Нужно просто пораскинуть мозгами, так сказать. Это не это не признак... Это... это если у вас что-то перелетается, это не значит, что вы сильный, а маппер слабый, да? Так скажем. Это значит, что вам нужно... Вы играете на территории маппера, не маппер игра... мапит под вас конкретно. Вы играете на территории маппера. Это значит... В, ну, в таких случаях, где нет косяков, да? Мы говорим про карту, где, где нет косяков. Ярко выраженных, так скажем. Это значит, вы должны адаптироваться под карту маппера, а не, не маппер под вас, в общем-то. Короче, вы поняли, да? Старайтесь лучше. Вот это все. Так, очень низкий подлет. Хороший дублджамп. Ля-ля-ля. Сыптаем. -ля. Делаем дабл-джамп тут там. Оп, ракетка тут, ракетка там Оп, оп, 13.6 Молодец Хастовары Хастовары Абоба. Так, очень много скорости, поздняя ракета Какая-то подлетел, по-моему Слишком высоко Ну тут, ну в ЦПМ нужно подлететь низко Граунбус сделать хорошо И вот это все Ну все демки, я так полагаю, просто будет Чуть быстрее, быстрее, быстрее, зондер Вот подлетел низковато. <coughs> Плазмоджам, по-моему, не особо нужен. Вместо этого плазмоджама лучше сконцентрироваться на хорошем густе. Э, как по мне, здесь он вообще не нужен. 12 4 не было. <coughs> так, я еще к Шакову, кстати, торчу разбор его демок, поэтому, возможно, он когда-нибудь появится. Я помню, я если что, все помню, просто мне... Дефраг как вторая работа а Работать кстати, В ночную смену я После дневной я не хочу Так про 13.4. 13 4. Очень высоко подлетел Потерял мне кажется там очень много С бяшечкой Маскаль Тоже очень высоко подлетел Ну тут, ну под себяшка быстрее же будет, мускай, ну чё ты Ты пока выравниваешься там со своих 1500 Ты уже быстрее под себяшку кинешь и уже следующую ракету будешь стрелять Вот как прокипоп сделал У тебя быстрее, только за счет ну, там стрейфовой части, мне кажется Ну мне так показалось ну не будем тут фрейм искать, уж не будем. Блять, москаль медленно, ебаный врод. Так, с газа. СГАЗ. Очень-очень маленький разрыв по времени у ребят, кстати. Вот, чуть-чуть, чуть-чуть ниже подлетел. Но там надо и, и пониже, и побыстрее, так сказать. 1600, под себяшечка. Вот, пошел, пошел. Вот это я понимаю. На фрейм быстрее, кстати. Надо да, два фрейма быстрее. Ух, ух, разрывы вошли, Два фрейма. Поехали, Широсаки. Ух. Два фрейма. Низко подлетел. Все хорошо. <coughs> ну, тут уж не знаю, стоит ли выворачивать обратно влево. Если ты летишь, в принципе, вправо. К правой стене побыстрее будет, наверное. Но это так. Мысли вслух так сказать. 13.3, ки -йоу. Много скорости 600, кстати, почти 700 на выходе Вот тебе косарь на даблджампе И <свист> зацепил потолок С гранд бустом, блин, горло уже пересыхает Так, а Рейн, ты же Рейн, ты участвуешь, типа? Ты давай не участвуй же тестер, тебе нельзя участвовать. Он сразу и роут спалил. Ля. Вот через правую сторону, через верх. Найт. О, Найт. Очень приятно. Низко подлетел, хороший ГБ. Через низ. Ну, тут типа, ну, надо через верх, очевидно, как делал Рейн. То есть э, ты, получается, сохраняешь <coughs> уйму времени на вот этих прыжках, даблджампах, потому что ты пока туда, пока сюда, это все очень медленно, это все нужно <coughs> убирать, так сказать, укашивать. Тут все хорошо. отлично 13-1 ксас топ-3 хороший низкий тоже дельта только два человека из 13 вышло смотрим ну дельта в обоих физиках я не знаю мне кажется кто вот, вот все еще вот грандит из тех кого я знаю да? знал точнее когда я еще грандил ну типа ну да tx. мне кажется у них нет жизни просто вот кто грандит все еще вот кого я знаю вот это вот всех я знаю вот кто все еще прям кто жестко играет вот тот дельта типа отсылает может он конечно не грандит потому что я например если поиграл подольше, мне я... тоже неделю, всю неделю играть не надо, это же не ФВЦ, типа, где надо прям все соки выжимать из карты. Но мне кажется, я не знаю, вы либо, ребята, работаете 4 часа в день, либо у вас просто нет жизни. Так, ну гоблин. Что это за моделька такая? Ну да, вот. Мне кажется, ну, мне, надо из 12, мне кажется, выходить. Давайте модельку посмотрим гоблина. Чисто интересно. Что это? Это гоблин! Ой, гоблин! А ты гоблин? Иннит! Ой! Oh, да, ну давайте еще раз демку посмотрим в любом случае. В общем-то, ну, все прекрасно, все хорошо, много скорости на грандусте здесь Здесь очень важно именно по траектории хорошо попасть, здесь надо присесть, вот он приседает Мне кажется, не знаю, ну спорно, конечно Куда он попадает? Ну да, я бы, я бы короче, знаете что, я бы целился... Если я так, кстати, играл Это, конечно, всегда легко говорить Вот я бы сделал вот так, ну Поверьте мне, типа, я, я аж не хуй с горы Тоже, я понимаю, что происходит Я бы здесь, наверное Вот ты поворачиваешь Что он делает потом? А, он, ну, тут, ну, тут... Да Не вывернешь М. Ну, не знаю но он, кстати, низко подлетел Тут надо, короче, какой-то баланс найти Чтобы подлететь повыше Потому что ему тут даже присед не понадобился Он приседал, потолка даже видно не было Надо находить баланс между траекторией и высотой <как> Подлетать повыше Делать буст, получается, чуть-чуть дальше То есть где-то вот, вот там даже Или вот здесь А лучше, а лучше вот здесь вообще где-то Делаешь буст и ты залетаешь не внутрь клетки сюда, не внутрь, а ты залетаешь вот сюда и отсюда стреляешь. У тебя тогда... Я не знаю, но это спорно, конечно, тоже. У что... я здесь, ну, 1200, но он, он, он немного здесь получил от этой ракеты, поэтому... И здесь все на тоненького, то есть скорости побольше ты врезался, либо... Если тебе не повезло... но ну, если тебе повезло, ты заскимил. Не повезло, ты врезался. Поэтому надо менять буст, менять ракету. И там, не знаю, ну, 2х кидать в стену там. Тут понятно, вот так побыстрее будет. Хорошо словил, кстати. Ну, ладно. Ладно, хорошие демочки. Еще раз давайте обратим свой взор. Упс, на бровзер. Бровзер. Стоит у нас крызиаловский обзор. Я не знаю, как там НОС кого поддерживает, так сказать. Поставит ли он ваш обзор. В общем-то, Носфу... Нос, если ты смотришь, вдруг на досуге ты там Рейду никуда не зачисляй. Потому что он вообще-то организатор. Даже если он там почти ничего не тестил вдруг. То он как минимум организатор. Ему... Его в таблице быть не должно. Ну, то есть, я не говорю, что ты, типа, не отсылай демки, Рейн, если что. Я поясняю, что я имею в виду сразу, потому что, блядь, ну не надо мне потом написывать. Рейн не должен находиться в общем зачете, потому что он организатор, во-первых. Во-вторых, тестер. Он все эти карты знает. И как бы он их тестил, у него уже наиграно, так сказать, ему все что надо, там пройти еще раз, грубо говоря, карту и отправить демку. Поэтому э, его быть нигде в общих зачетах не должно. Я просто надеюсь, что Носов не забудет. Или я не знаю, ему на надо... Просто люди, которые играют, например, на место именно, да, как какой-нибудь, я не знаю, вот Кио вот, играет, он же вот не знает, что Рейн организатор, это только мы знаем, потому что мы все свои тут друг с другом, так сказать, жопами тремся. Может, ему какую-то меточку поставить, что вот я, типа, типа, на меня не смотрите, типа, кио, по идее, 6-й. Седьм... Либо как-то, ну, я не знаю, какую-то вот ему метку, что вот он, типа, в зачет не идет. Не знаю, короче, с носом вам поговорю, ладно, без разницы, не критично. Ладно, всем спасибо, 40 минут, так сказать, наболтал. Всем спасибо, надеюсь, было, так сказать, не хуже, чем обычно. Увидимся на следующей неделе, следующий обзор будет... Будет, следующий обзор будет Когда он будет, я вам не скажу Я к тому же приболел И там По семейным обстоятельствам некоторые вещи Происходят, поэтому В общем-то ждите обзоры, постараюсь сделать Карта пока что Второй раунд мне очень понравился Второй раунд очень многообещающий Первая карта, Рейн предупреждал, что она будет Попроще, она вышла попроще Вторая она уже Поинтереснее, третья посмотрим Будет Будем посмотреть, так сказать. Все, всем удачи, всем до встречи, всем пока.